итак проверяем сегодня речь у нас пойдет о доходных сайтах инвестициях в сайты и это будет первый урок решил записать для вас такой мини курс чтобы у вас было представление с чего начинать на что стоит обратить внимание при выборе сайта потому что вроде бы все выглядит просто вроде бы все понятно но когда начинаешь выбирать сайт всегда возникают подводные камни поэтому вот в режиме пяти вот, небольших видеоуроков я постараюсь вам рассказать, чтобы у вас было понимание, и вы уже могли самостоятельно купить эти сайты и начать инвестировать. Потому что я расцениваю все-таки сайты не просто как вот какое-то баловство а в качестве инвестиции, долгосрочной инвестиции, потому что чтобы они на пассиве приносили мне деньги. Итак, если все готовы, тогда мы начинаем. И, собственно говоря, переходим. С чего, собственно, начать? Ну, Во-первых, нам нужно понимать алгоритм покупки сайта. да, Потому что у многих возникает проблема о том, что, ну, вроде бы есть сайт, понравился мне, но вот как его купить, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в врасплох и не потерять на этом деньги. И вот, собственно говоря, для этого и нужен вот такой поэтапный чек-лист для того, чтобы не попасть во первых там на не то что на мошенников но чтобы не взять как говорится кота в мешке дальше у нас идет эта оценка тематики то есть вроде бы кажется что нам тематика вот нравится она будет заходить начинаем выяснять то что эта тематика не приносит денег на это тоже стоит обращать внимание то есть вот эти маленькие Скажем так, винтики, да, которые присутствуют при покупке сайта, их нужно соблюдать. Так называемые подводные камни. Оценка монетизации сайта, это тоже нужно понимать и анализировать, откуда приходит трафик, как монетизируется, на чем монетизируется. То есть, вот эти все моменты, их нужно тоже разбирать, если мы, допустим, решили уже купить сайт, который уже приносит деньги. А дальше. Оценка других параметров, то есть всевозможные по SEO, может быть, может быть что-то недокручено по тегам и тому подобное. Много всяких факторов да, связано с сайтом. Если вы вообще в этом не понимаете, я постараюсь на протяжении вот, течения 5 уроков, таких небольших, может быть, будет минут по 10-20 минут, которым постараюсь вам рассказать, чтобы вы могли определить и выбрать уже, Правильные сайты, который бы приносил дохода, ну или бы взять на перспективу какой-либо сайт, который, скажем так, вы улучшите и его продадите, либо оставите себе на долгосрок, чтобы он приносил также вам пассивный доход. Давайте разберемся про преимущества, во-первых, покупки сайта. Все мы понимаем, что в принципе, покупая сайт, мы создаем себе некий актив. Да? К примеру, вот, на данном слайде представлен сайт по электрике, который текущая цена 19 тысяч. Оптимальная цена 57 тысяч. Видим, что у нас 196 просмотров, то есть люди за этим следят. Опять же... Покупать просто так на обум, допустим, чтобы вам понравился сайт там, по цене, по всем моментам, да, вы зашли, посмотрели по статистике, вас все это устраивает, этого мало, к сожалению, нужно его полностью проанализировать, потому что бывает, ну, действительно, может быть, сайт находится под фильтрами, может быть, и у него есть какие-то ограничения. Вот, допустим, по данному сайту пассивный заработок 1300 рублей. Откуда он идет этот заработок? Нужно это все... Скажем так, выявить понятия и уже на этом фоне делать свои выводы. Какое еще преимущество? То есть, смотрите, да, как я говорил в ранее видео, то что мы можем, в принципе, купить себе сайт, допустим, у нас есть какой-либо бизнес. Ну, к примеру, вот у меня бизнес ландшафтный дизайн, да, тоже, к сожалению, сейчас пострадал от этой всей пандемии и тому подобное. Чтобы мне не делать с нуля сайт, да, допустим, а уже найти какой-то готовый сайт и разместить уже свой контент, свой материал, чтобы привлекать туда потенциальных клиентов и, соответственно, их закрывать на этом сайте. То есть это одна модель. Другая модель, то есть когда вы просто покупаете сайт... Немножко его улучшаете, возможно, там меняете шапку, шрифта, возможно, он там на каком-то другом движке, вы ставите его на WordPress, быстро делаете какие-то манипуляции, немножко юзабилити, скажем так, делаете по сайту и продаете на этой же бирже. То есть, это вторая, второй способ, как можно зарабатывать на сайте. И третий способ, это уже больше как инвестиция. То есть мы покупаем какой-либо недооцененный сайт, например, ну, цена сайта 19 тысяч, ну условно возьмем, да, нас устраивает, мы его проверили по всем параметрам, действительно, да, у него есть небольшие, скажем так, косяки по сайту, да, которые, в принципе, мы можем потратить 5-10 тысяч и устранить эти косяки, когда мы их устраним. Мы, соответственно, его оставляем, ну, сайт, допустим, чтобы он окупил себя, ну, и приносил какие-то деньги. Улучшаем его, чтобы пассивный доход был, допустим, не 1300, а, допустим, 3700 или 3300, допустим. Улучшаем его и уже дальше по обстановке. Либо мы его продаем уже э, значительно дороже по той сумме, которую мы, соответственно, э, его купили. вот. И уже потом начинаем... Э, покупать и искать что-то другое после того как продали то есть искать уже другой какой-то проект таким вот образом все это дело и работает так давайте немножко разберемся о всех этих преимуществах чтобы все-таки у вас в голове отложилось такое ну, понимание того что действительно инвестиции в сайты это один из инструментов которые в принципе стоит вкладывать и здесь мы Понимаем, что здесь, во-первых, небольшой порог входа. То есть, в принципе, при желании, если вы совсем новичок, можно купить и за тысячу, и за, ну, за тысячу, скорее всего, там будет просто какая-то прокладка, не знаю что. За 3000 10 тысяч можно, в принципе, купить простецкий сайт, который можно улучшить, ну, и, соответственно, его продать, либо уже поставить на него рекламу, оформить его как надо. То есть, и уже с, этим, скажу, с этой инвестиции уже начать работать. Во-первых, это высокая ликвидность, как я сказал заранее. Да, то, что мы можем использовать его в разных вариантах, какой нам больше подходит. То есть, если мы вообще не понимаем, как это работает, у нас никогда вы не сталкивались с сайтами, никогда их не делали, никогда у вас не было ни блогов, ни тому подобное. Опять же, я рекомендую посмотреть, Уроки, которые выйдут на канале, их будет 5 уроков, в них вы уже все узнаете и вам будет проще, скажем так, искать те активы, которые бы могли бы оставлять либо на перепродажу с улучшением, либо вы его просто держите как инвестиционный инструмент. Дальше у нас идет быстрая отдача инвестиций, то есть вы чуть улучшили, тут же его продали, если вам нужны деньги. Либо просто вы держите в долгосроке, да, ну и в какой-то момент вам, допустим, кризис какой-то, да, нужны активы, нужны деньги. Вы его быстренько продали на той же бирже. Еще какое преимущество? Возможность пассивного дохода. То есть, в принципе, если у вас есть какое-то определенное количество денег, вы можете купить сайт, который уже приносит доход. И, соответственно, если... Можно улучшить его, вы улучшаете и получаете доход. Ну, я говорил в ранних видео, к примеру, вы имеете там 5-10 сайтов, да, которые приносят, ну, пускай будет по 3000 тысячи доход. Считайте, у вас 10, это будет получаться 30 тысяч. Опять же, в зависимости от тематики сайта. Где-то, возможно, будет больше, где-то меньше. Ну, к примеру, 30 тысяч вы получаете просто на пассиве. Понятно, что здесь много моментов всех, но об них мы будем говорить чуть позже. Относительно небольшой риск. Если сравнивать, допустим, с акциями, либо фондовым, либо валютным рынком, здесь вообще относительно вообще минимальный риск, потому что мне доводилось работать и на фондовом рынке, и на валютном рынке. Там максимальный риск, постоянное напряжение. То есть, если мы торгуем в течение дня, ну, я думаю, если вам тема эта интересна, тоже по ней запишу отдельное видео. То есть, здесь же с сайтами риск вообще небольшой. То есть, что вы можете максимально сделать? Это, ну, убить, допустим, сайт, неправильно что-то сделать. Но, опять же, при умелой подаче можно все это откатить до начального состояния. Поэтому, в принципе, риск очень минимальный. Дальше. Преимущество, я считаю, это самое, мне кажется, максимальное преимущество, которое мечтают все. Это нет привязки к место то есть вы вам не нужно там ходить вставать на работу да там как ежедневно там вот потому что у вас вы зависимо от чего-то от какого-то вида деятельности здесь вы проснулись уделили какой-то там два-3 часа сайту там статью написали либо самостоятельно либо у вас есть уже какой-то обученный копирайтер который вам пишет скажем так если у вас большой пол сайтов да к примеру там 20-30 сайтов вы просто сами не справитесь с этой задачей. Поэтому у вас, ну, скорее всего, нужны будут наемные работники. Но об этом, я думаю, тоже мы поговорим чуть позже. Не буду забегать вперед. и вы это можете делать абсолютно где угодно, находясь в Таиланде, находясь на Бали, в Америке, где угодно. То есть, если у вас есть, допустим, такие вот инвестиции в виде сайтов, вы, в принципе, можете заниматься ими. Опять же, прибыль вы можете частично вкладывать в сами сайты и частично вкладывать в другие проекты, допустим, в покупку акций, облигаций, IPO, к примеру. Но это уже, опять же, я не буду забегать вперед, отдельные направления инвестиций которые сейчас развиваюсь в этом направлении изучаюсь очень много читаю на эту тематику я думаю тоже с вами поделюсь если вам это будет интересно итак ну а мы продолжаем из чего же собственно говоря начинать давайте будем разбираться итак во-первых нужно определить свою компетенцию ну к примеру вы SEO специалист да вы занимаетесь только сел тогда вы просто ищете какой-либо сайт видите, что там проблема по SEO, улучшаете и продаете его, либо оставляете его на долгосрок в качестве инвестиции. То же самое, если вы, допустим, копирайтер, видите, что текст написанный на сайте либо не очень хорош где-то вы купили сайт. Видите, что много копипаста, либо там, ну, скажем так, негодного контента, который располагается, находится непосредственно на сайте. То есть вы просто пишите качественные статьи, улучшаете его сайт у вас ваш выходит по оптимизации, по ключевым запросам <coughs> и, соответственно, количество посетителей становится больше. И вы либо его продаете, либо вы его Опять же, оставляете в качестве инвестиций. То же самое и дизайн. Если вы видите, что убокий какой-то дизайн, вы находите по своим параметрам подобный сайт, видите, что вы можете его улучшить там, в разы, скажем так, и продать. Вот, пожалуйста, вам готовая схема. Взяли, улучшили и, собственно говоря, продаем уже там, ну, в два раза дороже. Дальше, определяемся с бюджетом, это может быть от 100 до 1000 долларов, рекомендую начинать с небольших бюджетов. Во-первых, ну почему, собственно говоря, я рекомендую начинать с небольших бюджетов, во-первых, вам нужно понять полностью всю схему, весь алгоритм вот, от покупки до, скажем так, улучшения сайта и его продажи, поэтому, поэтому такая сумма. Потому что большинство, но большинство всего новички хотят купить уже какой-то скажем так, дорогой сайт, да, там, ну, в районе, там, 30 тысяч, но этого не стоит пока делать, начните с минимального, чтобы вам понимать, как вообще, в принципе, работает эта сфера, то есть, много всяких нюансов, и вам нужно на собственной шкуре все это посмотреть, проверить, каждый болтик, где, как крутится, все нужно, поэтому с небольших сумм мы только начинаем. Сколько времени вы готовы тратить на сайт? Заработок на сайте не может на 100% быть пассивным, то есть, ну, тоже нужно понимать, да, как бы я там говорил, что это полностью пассив. Все равно, если у вас, допустим, пул, допустим, этих сайтов, да, и у вас есть специалисты, там, которые пишут вам статьи, оптимизируют, там, улучшают, скажем так, дизайн самого сайта, в любом случае вам нужно будет тратить на это время, чтобы сдать задачи. Если у вас пока что там один, два сайта где вы, в принципе, могли бы сами все это сделать. В любом случае, вы, э, вам придется выбирать для себя определенное количество времени, чтобы устранять все эти моменты, иначе это все это затянется и останется вот, как в долгий ящик, и это не будет приносить ничего. Поэтому, если у вас с временем вообще его нету, то, скорее всего, возможно, это не для вас. Потому что, опять же, здесь момент какой? Есть деньги, но мало времени. То есть, мы тогда покупаем время за счет деньгами. Да? То есть, нанимаем сотрудников, делегируем процессы. Все это делаем чужими руками. Если есть время, делаем самостоятельно. Если нету навыков и нету денег, то начинаем с самого простого. Не знаю, там, за 3000 за пять тысяч купите сайт и пробуйте его там Скажем так, как-то оптимизировать, улучшить его уже и с каждым разом у вас будет получаться все лучше и лучше. Опять же, но ну, нужно с чего-то начинать, опять же, если вам интересна данная тематика. Выбрать стратегию покупка, покупка для развития сайта и SEO-структура. То есть, как я и говорил в самом начале, то есть мы покупаем под развитие, берем какой-то, ну, к примеру, вот я вам аналогию на автомобилях, покупаем какой-нибудь старенький Мерседес, его улучшаем, красим, ремонтируем, делаем ему подвеску, он выглядит качественно, дорого, и его потом продаем уже значительно дороже. То же самое я делал с автомобилем в свое время, да, покупал за копейки, скажем так, Аналогия с сайтами, вот и автомобилями, она в принципе похожа. Убил, покупал убитый автомобиль, там девятку какую-то улучшал, красил ее и продавал ее значительно дороже. То же самое и здесь с сайтами. То есть мы улучшаем, красим, пишем тексты, чтобы лучше все работало, монетизируем это, если это возможно. И затем это продаем, либо оставляем под развитие сайта. SEO-структура тоже самое, улучшаем SEO-структуру, чтобы наш сайт поисковой выдачи выдавался лучше. Смотрим, нет ли каких-либо наложений, там, фильтров, ограничений и тому подобное. Все это дело улучшаем. После этого моментов мы уже, скажем так, можем уже принимать для себя какое-то решение по сайту, что с ним делать дальше. Итак, давайте вкратце пробежимся вообще по оценке тематики сайта. Во-первых, бывают коммерческие и некоммерческие. К коммерческим относятся это финансы, строительство, недвижимость, туризм. То есть, в принципе, это вот где максимально можно монетизировать вот в этих тематиках сайта и неплохо на этом зарабатывать. Некоммерческие – это развлечения, хобби, диеты. Но опять же, по поводу хобби, диеты, в зависимости, какое хобби и диета. Вот, собственно говоря, чтобы сильно вас не нагружать, поэтому я решил этот курс разбить на 5 частей. И постепенно мы будем двигаться в верном направлении, чтобы у вас появилось видение о том, куда двигаться, как купить сайт, на что стоит обратить внимание, какие подводные камни, как его улучшить. Возможно, поговорим о том, как делегировать процессы. Скорее всего, поговорим на эту тему. И после этого у вас уже появится четкая картина как с этим, скажем так, инструментом работать в качестве инвестиции. Ну а на этом все. Если вам понравился данный урок, обязательно пишите в комментарии, что ждете продолжения, чтобы мне понимать, в верном направлении я двигаюсь или нет. Интересна вам это или нет тематика. Тогда я буду, соответственно, делать дальше уроки. Если это вам не интересно, конечно, тогда я, ну и нет смысла их делать, тратить время на это. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и ждите новых видео, если действительно вам эта тема интересна. Все, всем пока, увидимся уже в следующих видео, в следующих уроках.